Ну что, друзья, привет! Вы снова на канале «Сквозь терник звездам». Меня зовут Ярослав. И сегодня вот второй ролик о матричном смарт-контракте. Тут я еще не до конца разобрался, но мне сейчас надо будет уходить, поэтому оставлю для вас этот видеоролик. А потом, как только разберусь с маркетингом более детально, потому что мы тут видим две таблички, активные и пассивные, то буду у себя в телеграм-канале делать посты, рассказывать вам, как тут все работает. Итак, вход тут стоит 5 монет нет, трон, а никакой комиссии с меня не взяли, вот я уже зашел в матрицу, то есть у меня тут есть а, три кружочка в первой линии, я так понимаю, это партнеры, которые будут попадать ко мне или напрямую, или переливами, и также мы видим вот пассивный какой-то доход, тут я еще не знаю, как будет формироваться наш доход, а, но из чего, но тут мы видим, что вот, а, также мы переходим по уровням, а также тут надо будет а, покупать эти все дела, например, я могу или сразу вот купить, или давайте сделаем это потом, если за мной зайдут партнеры. Итак, ссылка на эту матрицу будет находиться в описании, так что переходите, всего лишь 5 трон вам надо сюда занести, чтобы принять участие. Дальше переходим ко мне в телеграм-канал, и в течение дня сегодняшнего я буду делать посты, рассказывать вам, как тут можно заработать. Но для первых 10 счастливчиков продолжается акция, первые 10 комментариев по теме видеоролика получат от меня 10 трон на свой кошелек в конце комментария нужно указать всего лишь свой кошелек trx и также у вас вот будет 5 монет для входа посмотрим вообще как вам это заходит я думаю что на халяву подаренные 10 монет можно половину вот сюда проинвестировать и мы как раз с вами посмотрим как это все работает напоминаю что если тут есть переливы то вы также сможете тут на пассиве тоже заработать вот мы видим активный вот мы видим пассивный источник дохода а потом я это все буду вам в телеграм канале описывать ну и конечно же ставить вас в курс событий что происходит у меня на аккаунте до скорых встреч